В данном видеоролике я продемонстрирую несколько способов, как находить официальные домены проектов Envuti и Kabury. Потому что, как вы знаете, данные сервисы частенько меняют свои вот эти вот поддомены. Вот, и порой найти официальный сайт становится проблематично. Вот, подобных видеороликов на YouTube я не встречал и, в принципе-то, решил сделать э, сам видосик. Вот, чтобы вы знали. Смотрите, первый способ это установка VPN. Вы можете на телефон установить VPN без разницы какой, или же на компьютер. На компьютер можете установить данный VPN, он меня полностью устраивает, он бесплатный, поэтому Можете загрузить его, ссылочку я оставлю. Смотрите, и еще один способ, это переходить по моим личным ссылочкам, которые я оставляю под каждым видеороликом, что в комментариях, что в описании. Вот так же я вывел ссылочку на Кабуру в шапку канала. Вы можете кликнуть туда, если вы с компьютера, и вас перенаправят на официальный сайт. В принципе, вот давайте проверим, работает ли ссылочка. Вот, давайте на Кабуру нажмем. Да, как видите, переадресация сработала. Вот. также я буду делать посты именно о доменах данных проектов в информации о канале, именно о моем канале. Поэтому вы можете сюда кликнуть и сверить на актуальных ли доменах вы играете, ну на честных ли сайтах. Смотрите, еще один способ – это переход по вашим личным ссылочкам. Вы нажимаете вот этот пункт, копируете вашу личную ссылку и переходите по ней. Вот перейдя по ней, вы просто нажимаете закрепить, просто фиксируете ваши личные ссылочки вот если у вас смартфон то вы можете там будет пункта добавить на главный экран выбираете этот пункт и у вас будет просто на главном экране постоянно будут официальные ссылки которые будут перенаправлять вас на актуальные домены проектов также ваши личные ссылки вы можете сохранить куда-то там в заметке и переходить уже по ним если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу этих проектов, можете писать их в комментарии или же связаться со мной. Информацию, ну, свои контакты я оставлю в информации о канале. Можете зайти, нажать информацию о канале и увидите мои контакты. Вот. Можете связаться со мной таким способом. Всем удачи, всем пока.